Здравствуйте! Сегодня мы с вами приготовим томат. Томатный сок или томатное пюре от домашнего потребления. Лучше употреблять такое пюре, чем томат-пасту, в которой много красителей. Итак, измельчили помидоры любым удобным для вас способом. Я измельчила с помощью насадки к мясорубки. Вот такое у меня получилось. Сразу ставлю на газ, на ум, на большой огонь. До закипания строго слежу. У меня перед закипанием, видите, образовалась очень много пены. Это все твердые частички. помидор. они сырые но пока поднялись вверх. Мы кипятим томат, уменьшаем огонь, кипятим томат до тех пор, пока это пена. Варим томатный сок периодически, помешивая, чтобы он не подгорел. Когда количество пены уменьшилось, как сейчас, добавляем соль, Чайную ложку без горки на литр томатного сока. После добавления соли кипятим еще минут 5. А сейчас, внимание, я хочу рассказать о ленивом способе стерилизации баночек. Для этого берем один половник кипящего томатного сока или варенья, что вы готовите. И вливаем подготовленную баночку. Эту баночку прокручиваем быстренько вокруг своей оси. И содержимое выливаем назад в кастрюлю. После закипания набираем баночку томатного сока кипящего и хорошо закручиваем ставим вверх дном для дополнительной стерилизации крышки которую мы После мытья баночек и крышек обдали кипятком. Вот. Все, томат наш готов. Заготавливайте на зиму. Овощи и фрукты. До свидания.